Павел Прилучный появился на премьере фильма «Соври мне правду». Фильм обещает стать одной из самых обсуждаемых премьер осени, в том числе и из-за обилия откровенных сцен. Меж тем сплетники уже вовсю шепчутся о том, что звезда сериала «Мажор» воспылал не только экранной страстью к своей партнершей Дарье Мельниковой. Павел Прилучный представил премьеру фильма «Соври мне правду». Во время общения со светскими хроникерами актер немало шутил по поводу сексуальных сцен, которых в ленте очень много. Ведь даже на постере триллера он и его партнерша по фильму Дарья Мельникова изображены обнаженными. Артист съемки эротических сцен называет частью профессии. Он их ничуть не стесняется. У меня нет никаких преград в данном вопросе. Я бы мог и в порно сняться. Шучу, конечно. Это не мой формат. Если только хом-видео, высказался Павел. Прилучный пооткровенничал и о личной жизни. Он признался, что для него огромное значение имеет общение с детьми. Каждую свободную минуту Павел пытается посвящать наследникам. «Я всегда с ними на связи. Я не папа выходного дня. Стараюсь по максимуму проводить с ними время», рассказал артист, который воспитывает двоих детей от Агаты Муцинеица. После развода родителей наследники остались жить с мамой, но продолжают часто проводить время с отцом. Но если о детях Павел говорил с удовольствием, то вопросы сплетников о связи с Дарьей Мельниковой игнорировал. Присутствовавшая на премьере публика шепталась о том, что после таких съемок артистам не обязательно скрывать свои отношения. Тем более ранее актер опубликовал в блоге кадр со съемок фильма. На нем он чувственно обнимает партнершу, ничуть не скрывая своей страсти к ней. Глядя на это фото, складывается ощущение, что Павел и Дарья влюблены друг в друга. Ты решил всех папиных дочек собрать? Гласит самый популярный комментарий. Прилучный, как водится, на подобные выпады не реагирует. Он ведь до сих пор ничего не говорит о своих отношениях с Мирославой Карпович.